Привет всем! Современный автомобиль эксплуатируется при взаимодействии с огромным количеством датчиков, передающих данные о своих измерениях на приборную панель и в блок управления автомобилем – ЭБУ. Каждый из них по-своему важен, а отказ одного из датчиков может привести к нарушению работы двигателя или систем автомобиля. Один из таких датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости ТУТОЖ, который контролирует температуру ОЖ в двигателе. Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термический переменный резистор, заключенный внутри металлического корпуса резьбовым наконечником. При нагреве термоэлемент снижает сопротивление электроческой цепи, что позволяет электронному блоку управления определить температуру охлаждающей жидкости. От работы температурного татчика зависят следующие функции. Первый Традиционно от сигнала измерителя функционирует указатель температуры охлаждающей жидкости. Второе. Своевременное включение вентиляторов принудительного охлаждения двигателя при достижении антифризом установленного порога температуры около 100 градусов. Третье. Обогащение топливно-воздушной смеси и повышение оборотов холостого хода на непогрытом моторе. Четвертое. Во время езды ЭБУ собирает показания всех датчиков и на этой основе формирует соотношение топлива и воздуха в смеси. Измеритель температуры также участвует в этом процессе. На большинство автомобилей низшей и средней ценовой категории Применяется один температурный татчик, выполняющий несколько функций одновременно. Обычно он стоит на корпусе термостата, либо на патрубке радиатора. Признаками неисправности являются 1. Сотруднен холодный пуск мотора и тройный двигателя. Машина заводится, но иногда сразу глохнет. Повышается расход. Топливо. 2. Нестабильная работа на холостом ходу, особенно на непогретом двигателе. 3. Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. 4. В случае обрыва электрической цепи датчика температуры ОЖ, вентилятор Охлаждение начинает работать на полную мощность и перестает отключаться. Пятое. Подтеки антифриза из-под резьбового соединения татчика. Если произошел отказ татчика, то ЭБУ воспринимает это своеобразно. Как проверить и заменить татчик температуры? Коды ошибок связанные с татчиком температуры следующие. Они указывают на проблемы как с самим датчиком, так и на повреждение его проводки. Для этого, чтобы провести диагностику татчика, необходимо проделать следующее. Соблаговременно заводим автомобиль. Даем ему Поработать на холостом ходу до температуры 90-95 градусов. Далее не, необходимо отключить контакты, снять розетку на тачик и посмотреть на то, что будет указывать стрелка на панели приборов. Первое. Если стрелка осталась без движения и никак не реагирует на происходящее, Причина кроется в проводке, либо в самом тачке. Необходимо проверить на целостность провода, а уже потом датчик. Второе. Стрелка легла на ноль. В этом случае необходимо проверить предохранитель. Если предохранитель в блоке цель, а при замикании контакта на массу стрелка начинает прыгать, татчик температуры не работает. Также татчик охлаждающей жидкости проверяется с помощью мультиметра. И об этом есть много видео на YouTube. И я не буду повторять все это. Для проверки татчика вам понадобится таблица зависимости сопротивления татчика температуры охлаждающей жидкости. Ссылку оставлю ниже под видео, и кому интересно, можете посмотреть все видео. Замену датчика осуществляется очень легко и рекомендую заменить обязательно на холодном двигателе, потому что пила у меня случай, когда из-за невнимательности обжегся. Ну и в конце видео хочу попрощаться, и если это видео было чем-то полезным, прошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Друзья, если у кого-то есть какой-то опыт, об связанный с датчиком, пишите, пожалуйста, в комментариях этого видео. Спасибо всем за внимание.